Одноклубники всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 500 миллиметров, длиной базы полтора. Букс представлен на подвеске подпружиненные цельнорезиновые колеса. Данная подвеска хороша для езды по грунтовым дорогам, болотистой поверхности, по водоемам. Она не боится воды. Забивание оси телек находится выше, чем на катках Бурановских. Буксировщику привезли свой двигатель. Это Лифан 15-сильный с электрозапуском. Блок управления вывели на руль. Заводка, свет и глушение двигателя. Тут все по стандарту. А данный буксировщик у нас будет эксплуатироваться в Архангельской области. А мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!